С вами Саков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим, ну, пожалуй, самую горячую тему этой недели, это шорт по Тесла. Также посмотрим, что у нас происходит на рынке, коррекция вновь возобновляется, ну и обсудим последние новости. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. На этой неделе стало известно о том, что Майкл Бьюри, тот самый, который является прототипом для книги The Big Short, игра на понижение, да, и впоследствии в котором был снят фильм с Кристианом Бейлом, человек, который управляет своим фондом, да, у него home офис но тем не менее у него достаточно большие активы в управлении, и как раз это тот человек, который предсказал ипотечный кризис 2008 года, когда он как раз тогда заработал на этом денег. Собственно, он пошел в шорт против Против Tesla и его суммарная позиция через пут опциона составила порядка 530 миллионов долларов. Да, об этом было сообщение из комиссии по ценным бумагам. Ну, детали сделки не полностью все раскрываются, так как объем недостаточен для того, чтобы предоставить больше данных. То есть, например, срок истечения да, данных опционов соответственно здесь для инвесторов ну с одной стороны да мы можем полагаться на то что этот человек который предсказал кризис 2008 года может оказаться прав и в этой ситуации но здесь важно разобраться почему он это сделал собственно его основной основная причина подобных действий она связана с тем что компания tesla так как который является производителем только электромобилей пользовалась определенными квотами от правительства которые которые обязывали как раз иметь определенное производство с своей продукции именно автомобилей с а, нулевыми выбросами да так как у тесла только такие автомобили да то есть только электроавтомобили они получали а, бесплатно да вот эти квоты и перепродавали их другим производителям а, что интересно то что а, это было существенный то есть фактически они зарабатывали там до 100 процентов на перепродаже а, и а, 500, в первом квартале 2021 года 518 миллионов они заработали на перепродаже вот данных регуляторных кредитов, да, то есть назовем это так. А, собственно, как также заявил финансовый директор компании, пока <космотно> у них есть такая возможность их перепродавать, они будут перепродавать и на этом зарабатывать, ну, наверное, будут еще на биткоине зарабатывать <космотно> и дальше, но не на продаже автомобилей. И, соответственно, сейчас, опять же, Странно говорить о том, что мы рассматриваем падение доходов Tesla из-за перепродажи как раз данных кредитов, потому что многие компании, и европейские, то есть тем, которые они да, перепродавали да, данные кредиты, они уже начинают производить электромобиль на своей базе и могут сами получать эту квоту, то есть уже у них не будет покупателей на них и э, здесь как раз э, одна из идей, да, почему он ну, то есть вообще он, Майкл Бюри считает, что э, по Тесла пузырь уже давно и его позиция, как э, говорится, набиралась уже э, несколько раз, да, на шорт против компании, то есть мы видим, что за этот год, там, с февраля с уровня чуть ниже 900 мы уже опустились до 50, то есть коррекция стала там, порядка 45%, э, и э, Майкл Бьюри вот как раз считает то, что что Tesla это пузырь, да, и, собственно, поставил свои деньги на это. Не разделяет, я думаю, что его мнение Кэти Вуд, которая, наоборот, держит существенную долю Тесла в своем портфеле и предвлекала на ближайшие несколько лет стоимость акций компании Tesla по 3000, насколько помню. Поэтому здесь важно разделять вот эти полярные мнения. Это не говорится о том, что нужно бежать и шортить Тесла, но, тем не менее, это интересный момент на рынке. Если смотреть по мультипликаторам, да, Тесла все еще выглядит дорогой, PIA 582, хотя было 900, продажи 35 миллиардов, при общей капитализации 556, то есть price to sales 15, forward PIA 92, ну, уже достаточно неплохо, но тем не менее, конкуренция на рынке возрастает, и если Тесла не пойдет дальше с, непосредственно с автономным транспортом, да, как они заявляли, сделать автономные такси, да, что может перевернуть, в принципе, данную первых, где для них может быть очень хороший рынок, то, скорее всего, в целом автопроизводители, которые делают уже электрокары, могут их достаточно легко обойти, потому что у них есть уже свои дистрибьюторы, да, свои сети, есть свои покупатели, которые любят те или иные модели и готовы перейти на электрические версии. Да, уже много автопроизводителей это делают, поэтому нужно быть с Tesla аккуратным. А еще, ну давайте посмотрим на, на рынок в целом теперь, то есть мы вчера видели вновь распродажу, много из компаний были в красной зоне, а, собственно, были компании, которые отчитывались как раз вчера, там, например, Walmart. Walmart довольно-таки неплохо подрос, но в целом пока мы видим динамику нисходящую, и если вновь вернуться к индексу VX, который как раз индекс страха с прошлой недели, собственно, здесь. Мы видим то, что было движение как раз на, этой, на прошлой неделе в отметку 27. да, То есть мы видим, что страх повышается. Да, и на этой неделе скорректировались как раз, когда откупили ту коррекцию, которая была. Но сейчас индекс страха вновь, вновь возрастает, поэтому волатильность на рынке вероятно будет повышаться. И к этому нужно быть готовым. В принципе, мы видели нисходящее движение, ну коррекцию и по NASDAQ. То есть, в принципе, все индексы, которые были, они скорректировались. Но если посмотреть там общую картину там Dow Jones скорректировался НАЗИ скорректировался sp 500 скорректировался то есть ну в пределах 1 процента были коррекции за вчерашний день но тем не менее пока мы находимся непосредственно в красной зоне поэтому здесь нужно быть аккуратным и многие компании также продолжают корректироваться а теперь что у нас происходит на рынке на рынке опять же если мы предположим что вот в ближайшее время коррекция может по фондовым рынкам начаться это говорит нам о том что может начаться и вновь волна укрепления американского доллара да, против ключевых валют. Соответственно, сейчас, смотря на евро-доллар, который торгуется там область уже 1.22.20, да, это область сопротивления, которую мы видели как раз в феврале и в марте, от нее, ну и в целом мы видим то, что пока валютная пара перекуплена. Конечно, здесь мы не говорим о там целях движения на 1.17, хотя они тоже есть как среднесрочные, долгосрочные, но мы находимся у сопротивления. и пока. Мы, ну, полноценно не преодолели данный уровень. Вполне вероятно, что коррекция здесь может произойти. Поэтому, как один из вариантов, я для себя рассматривал возможность попробовать евро-доллар все-таки зашортить. Тем более, те, то движение, о котором мы говорили ранее, да, пока на возобновление как раз вот исходящего тренда оно реализовалось, да, то есть оно дошло до тех целей, которые были. Ну, к сожалению, без меня рынок здесь не скорректировался до моего отложенного ордера, но тем не менее. То сейчас я буду смотреть и оценивать ситуацию уже исходя из, из боковика, да, то, что мы находимся непосредственно в боковике, возможно, как одна из идей, это попробовать евро-доллар зашортить. Но пока, пока здесь об этом только планирую. А по британской валюте точно такая же картина, особенно если мы с вами смотрим дневной таймфрейм, подошли к максимуму, который мы видели в феврале, мы видим то, что британская валюта торгуется в зоне перекупленности, и, конечно, перед рывком вверх, который, безусловно, может случиться, и фондовый рынок может дальше продолжить расти, мы можем увидеть вот как раз коррекцию, которая здесь, в данном случае, может быть Довольно-таки неплохой, то есть процентов там полтора процента мы вполне можем здесь скорректироваться. А по паре американский доллар, канадский доллар, здесь тоже подобная ситуация возможна, но так как у нас тренд здесь фактически не менялся с нисходящего на восходящий, то покупать с одной стороны, да, то есть техническая картина, если смотреть часовой таймфрейм, если мы закрепимся выше отметки 1.2080, то в принципе сигнал контртрендовый на то, что можно покупать, он будет, но я бы не хотел этого делать, потому что у нас нет... Фактически здесь никаких поддержек уже много-много лет и, как мы видим, пока здесь не было смены как раз вот данной формации. Были определенные колебания как раз в летом и осенью прошлого года, но дальше уже тренд возобновился. Поэтому по паре американский доллар, канадский доллар пока только на продолжение тренда и здесь уже эта ситуация может повлиять уже там только через пару недель, не раньше. А по паре американский доллар, японский доллар, здесь тоже ситуация не очень однозначно. С одной стороны, мы видели довольно-таки активный рост как раз с января, но фактически весь год пара американский доллар и японская иена росла, то есть доллар укреплялся сильнее по данному инструменту. И с одной стороны, да, вот это восходящее движение здесь может продолжиться, мы нащупали поддержку в области 107, но хотелось бы скорректироваться чуть пониже, да, то есть чтобы купить как раз в области 107-108, если будет, то скорее всего, да, эту ситуацию безусловно для себя тоже рассмотрю, пока вот мы торгуемся в середине как раз данного канала, здесь у меня пока нет идей, то есть нет. Четкого понимания, куда цена может пойти и что в этой ситуации делать. А по австралийцу. По австралийцу здесь тоже. У нас есть боковик, да, то есть который был сформирован как раз верхняя граница пока теми уровнями, которые были как раз в мае, нижняя граница это 75, и сейчас мы торгуемся как раз ближе к верхней границе, что также может нам дать сигнал на возобновление продаж. То есть в целом было бы интересно попробовать, да, то есть было бы интересно заходить в продажу, но это несколько погранично, контртрендовая да, торговля, но в рамках опять же этого диапазона, поэтому здесь буду присматривать. Если будет еще один рывок вверх. Возможно сложным пробоем как раз максимум Которые были в начале мая То э, тоже картина для входа в шорт может быть довольно таки интересна И то же самое по новозеландцу а В принципе здесь вот этот уровень сопротивления Он более четко просматривается Здесь по крайней мере мы были в январе этого года Подходили как раз в мае И вот сейчас цена как раз начинает снижаться Но хотелось бы видеть еще один рывок И вот оттуда уже пробовать шортить То есть невозможность увидеть подтверждение с рынка Что цена не может уйти дальше вверх да, Выше отметки 73 Золото. Вот по золоту тоже довольно-таки интересная ситуация. Во-первых, мы подошли к области сопротивления на 1866. То есть, эта область была поддержкой как раз летом и в сентябре прошлого года. Затем ее пробили и тренд фактически пошел вниз. Как раз от этого уровень пробовал покупать, так как он был ну, сильным. да, Он устойчиво держался несколько месяцев. Вот затем, после того, как его пробили, уже пошло движение исходящее, и мы все еще видим, что золото у нас находится в зоне перекупленности, и вот по золоту я еще раз буду пробовать его шортить. то есть если мы сегодня закрепляемся ниже отметки 1863, я поставлю отложенный ордер и буду ждать коррекцию. ну Примерно такая, так, такой же подход, как был 12 мая, но к сожалению здесь стоп-лосс я перенес в безубыток, сделка закрылась по безубытку, затем да, мы видели еще определенный рост, где я мог потерять деньги, то есть я не готов для себя да, принимать этот риск и ну попробую перезайти потому что здесь я все-таки ожидал для себя более более затяжного движения но ну, а теперь индексы по DAX попытались мы подойти к максимальным значениям до да, по одному из ключевых европейских индексов но уже второй день у нас продолжается снижение сегодня рынки тоже открылись с понижением в целом по индексам идея покупать buy the dip, то есть будет коррекция насколько глубокая она будет мы не знаем 7 процентов 10 процентов но покупать как раз после коррекции здесь будет максимально интересно, да, то есть заходить непосредственно на продолжение тренда, а, и в том числе по SP500. Здесь SP500 мы тоже видим продолжение нисходящего движения. А, мы видим, что не смогли удержаться. Выше отметки 4200, и сейчас рынок тоже корректируется. И, собственно, сегодня открылись тоже уже снижения. Поэтому, опять же, возобновляется нисходящий тренд. Ну Здесь важно следить за индексом ВИКС, да, индексом страха, потому что они, безусловно, имеют прямую корреляцию. Чем больше растет индекс страха, тем больше коррекция, ну и больше развивается нисходящая формация по индексу S&P 500. Но его я шортить, конечно, не буду. То есть я буду ждать уровни для подбора акций, безусловно, и для подбора самого индекса. Индекса. Ну и нефть марки Brent, здесь пока, вот, как мы отмечали, мы остановились в диапазоне 70 то здесь амплитуда движения за мая снижается, да, волатильность становится меньше. Но если мы уйдем ниже отметки 66, то есть те уровни, которые были в мае, то вероятно движение на 62, то и на 60 мы по нефти марки Brent сможем видеть, то здесь скорее шорт, чем покупки. Пока на текущий момент опять же мы находимся по локальным максимум. Ну и индексы Dow Jones да, корректируются, мы с вами видели это Вчера также индекс NASDAQ корректируется. А, в принципе, пока рынок находится в коррекции, здесь тоже нужно быть аккуратным. То есть, если, например, планируют для себя покупать какие-то акции, которые сейчас находятся в коррекции, то лучше дождаться остановки а, снижения по индексу SP500 и уже заходить в эти акции. Индексы могут просесть на 5%, акции могут просесть и на 10%, и на 15%, и на 20%. И в этом случае можно получить более интересную цену для входа. А, ну что ж, коллеги, неделя тоже достаточно интересная. Интересные новости по Tesla. Да? А, рекомендую всем еще раз посмотреть фильм, кто не смотрел «Игра на понижение». Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.